Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас совместная передача, касающаяся истории войн и, скажем так, классового подхода к этому вопросу, к этой теме. Мы проводим ее совместно с Борисом Витальевичем Юлиным, ну и, так сказать, информагентство «Ледокол». Так, у нас первый вопрос, который формулируется сразу по началу передачи, ну, приблизительно так он звучит, э, какие исторические битвы, э, скажем, в 30-х, 40-х годах, э, были перечислены или использовали для обучения, образования э, красных командиров? Можно так? Я понимаю, что это много. Насколько я помню, там даже какой-то четырехтомник был, вот в 90-х годах репритные издания видел. Вот. Но большего не знаю. Борис Витальевич, сможете рассказать? Ну, здесь как, э, все-таки мы поговорим не об истории войн, а именно о классовом подходе, потому что у нас да. беседа отмечается достаточно короткая. А э, изучались войны у нас как? По классике. Потому что для красных командиров важно был не классовый даже характер войн, а именно развитие военного искусства. То есть, у нас была история военного искусства, которая выходила в виде статей многочисленных. Это вот у нас 40-й год был. В mm 1953 -hmm. году выходила. Выходила и военная история под изда... ну, редакцией Разина, которую тоже использовали в военных училищах. И она так поступала в открытую продажу. Там брались именно как бы классические моменты. То есть... Появление тех или иных принципов э, ведения войны. То есть, допустим, принцип упомянувания, то есть неравномерное распределение сил по фронту, чтобы быть максимально сильным там, где э, нужно, за счет того, что мы максимально слабые там, где это можно. То есть принцип снижения э, основных сил на направлении главного удара. Э, принцип, допустим, охвата или окружения, вот тот же самый принцип сражения апликанов. То есть все эти моменты они рассматривались моменты связанные с классовым э, подходом они больше рассматривались в вопросах военного строительства то есть для чего и какие вооруженные силы создаются и как какой-то отпечаток на них накладывает на воспитание личного состава на комплектацию то есть например как раз момент почему э, многие страны переходят на наемные армии от армии э, всеобщей воинской повинности. То есть со времен французской революции э, известно, что э, наиболее эффективно эта армия, э, призывная со всеобщей воинской повинностью, то есть где создаются многочисленные обычные резервы, которые позволяют в дальнейшем в стране вести э, войну на несколько фронтов и восполнять любые потери. Впервые такой, кстати, подход был реализован еще Филиппом V Македонским. И вот э, в дальнейшем, тем не менее, происходит эпизодический отказ различных стран от принципа всеобщей воинской повинности, То есть э, между Первой и Второй мировой войны и после Второй мировой войны, допустим, Соединенные Штаты отказывались от всеобщей воинской повинности в пользу сначала на раннем этапе волонтерской армии, последствия откровенно наемной армии, которая у них существует до сих пор. И вот здесь как раз э, возникает момент именно с классовым подходом. Наемная армия, она гораздо легче направляется на какие бы то ни было э, войны на другую сторону земного шара и так далее. Почему? Потому что они знают, за что они сражаются. Они сражаются за деньги. То есть не выбрали себе такую профессию. И поэтому, когда... В Российской Федерации начали активно переходить от призывной армии к наемной армии. То есть, вот это, у нас ее называли вежливо то профессиональной, то контрактной, но это наемная армия. Так вот, переходили именно по той же причине. То есть, наемная армия, она всегда более лояльна по отношению к властям, ее можно бросить в бой против кого угодно. То есть, либо на другой стороне земного шара, либо даже против собственного населения. С призывной армией это сложнее. Но здесь как раз, вот мне, например, хотелось даже больше поговорить не о э, таких моментах, а о том, как вообще определить классово, ну, с классовым подходом, э, какая война является справедливой, какая несправедливой, какая является, допустим, национально-освободительной, какая нет. То есть вот э, именно применить классовый подход к тем или иным войнам. Вот, в принципе, как вы сами смотрите на то, как это определяется? Вот мы с Алексеем читали как раз учебник политэкономии 1954 -го года, и там были про освободитель, национально-освободительные войны разделы. То есть там определял, что местная буржуазия выступала в связке с рабочими за освобождение своей страны от эксплуатации внешней. Но при этом э, сами буржуи хотели просто занять их место. Ну, фактически, это получается борьба против двойного гнета, правильно? Ну, да. Ну, вот, допустим, войны буржуазной французской революции. Франция захватывает близлежащие территории. То есть генерал Бонапарт захватывает Италию, да? Знаменитый ага. итальянский поход Наполеона. Другие войска захватывают Бельгию, ну, тогда не Бельгию, Фландрию. Ну, то есть, в принципе, захватываются ближайшие германские княжества, берутся под контроль. Вот те войны, которые пытаются вести антифранцузская коалиция с использованием сил, допустим, там, ну, Миланского герцогства, там, Сардиния и так далее, Королевство обеих Сицилий, вот они являются ну, вот, борьбой за независимость против французов или нет? Если бы Сложный я... вопрос. Потому что, с одной стороны, французские войска, когда тогда приходили, войска революционной Франции, uh -huh. они, например, первое, что делали, ликвидировали сословные привилегии это отменяли крепостное право. Ну, то есть, там у нас получилось, что более прогрессивное буржуазное государство воюет с менее прогрессивным, еще феодальным государством, уничтожая его и поднимая... И сказать. тот же самый Бонапарт, допустим, создает а, там, Цезальпинскую республику, Итальянскую республику, он создает республики на территории, где были королевства и герцогства. Ну, там бывали и республики, но аристократические, а там создаются республики уже такие, с широким использованием народных масс. Uh -huh. И поэтому итальянцы воспринимают э, Наполеона и вообще французов как освободителя. Uh -huh. Даже вроде бы независимые государства были, теперь они оказываются под властью, ну, под контролем французов. Но, тем не менее, сопротивление местного населения, по сути, нету ни малейшего. Тоже происходит в Германии. А вот, например, когда Наполеон второй раз возвращается... Когда он уже император. Да, там уже другая картина. Там уже австрияки и французы. Они дерутся за то, кто будет владеть севером Италии. Но при этом Наполеон там уже не создает республику, он создает там королевство. И там его опасанок он итальянский король, Мюрат неаполитанский король. да. И там уже нет никакого фактически прогрессивного момента в этих войнах, правильно? И поддержки народной Наполеон фактически уже на тех землях, где воюют, не получают. Ну, то есть, и до этого Французская республика она тоже расширяла свои территории за счет ближайших соседей. Но там их встречали, скажем так, по крайней мере, значительная часть населения встречала как освободителей. Когда уже пошли наполеоновские завоевания, этого уже нет. Ну, то есть некоторые прогрессивные моменты там еще были. Но когда Наполеон вторгся, допустим, в Российскую империю, ему почему-то даже в голову не пришло освободить э, русских крестьян от крепостного права. Кстати, если Хотя... бы он это сделал, наверное, все-таки дубина народной войны не была бы такой тяжкой, да? Хотя вот Борис Витальевич, я где-то слышал об этом, что оказывается Наполеон хотел прийти и отменить Назаров. А ему предлагали. Я тоже, когда революционные Франции вступали на территорию Германии, допустим, они сразу объявляли о том, что все формы зависимости ликвидируются, что крепостного права больше нету. Угу. Все на завод а как... работать. Uh -huh. Так вот, а здесь как-то Наполеон так и манифеста соответствующего не издал. Нет, все равно можно было бы парировать с изданием соответствующего манифеста от Александра Первого, и тогда бы наполеонское вторжение принесло бы Россию вполне конкретную пользу, то есть продвинуло бы вперед. Но, Но же, так как если Наполеон этого не сделал, то это идет чисто борьба за свою независимость, да? И со стороны Российской империи война оказывается полностью справедливой. Правильно? Ну да. Все-таки освобождали свою родину. Но крестьяне как были крепостными, так и остались, правильно? Ну, для крестенки. Более то, того, по сути, ничего и не изменилось бы, что одни придут, грабят, что другие грабят. Именно более того, те крестьяне, которые участвовали в народном ополчении или в партизанском движении, они рассчитывали получить свободу после войны. Но не но получили. Их, но их, как всегда, обманули в лучших чувствах. Да. А потом еще угнетение резко усилилось за счет начала введения военных поселений. Mm -hmm. Что, собственно говоря, сказалось потом и бунтами в военных поселениях и помогло, собственно, сложиться такому явлению, как восстание декабристов. Аракчаев придумал же эти военные поселения. Нет, придумал Александр II. Аракчиев должен был их реализовывать. Основание все, какой был для них? Почему а, именно такой прием брался? Российская империя, она была огромная, но не особо населенная. То есть население Российской империи, допустим, и Франции в границах Французского королевства было примерно одинаково. То есть нужно было эти военные поселения, ну, как минимум вдоль границ ставить? Вот, нет. Дело в том, что... При крепостной системе реактивной воинской повинности оказалось, что Российская империя может выставить меньше войск, чем Франция. Угу. То есть она оказывалась слабее. А хотелось быть сильнее. И вот тогда Александр I стал носиться вот с этой идеей, что каждый крестьянин должен быть воином, а каждый воин должен быть крестьянином. Это и есть тема военных поселений. То есть войска ставились на постой в деревне, и там дальше участвовали совместно с крестьянами в сельхозработах, а крестьяне вместе с солдатами занимались военной подготовкой. Угу. Аракчеев просто организовал несколько образцов таких поселений, которые были более-менее нормальными, но большинство-то это все равно просто обычные крестьяне, которые пытаются работать, и там, где пытались сделать... Кто-то, кроме Ракчеева, военной поселения, там получался просто ну как, самый натуральный произвол. То есть, ну, по сути, двойное огнет. То есть, и воинская служба, и э, сельхозработа, как у крестьянина, все в одном флаконе. И плюс еще надо на помещик поработать, правильно? Ну да, угу. а на себя. Ну, уже я говорю, и... как, собственно все тяготы, которые есть у крестьянина, плюс тяготы военной службы. Угу. Разумеется, это военные поселенцы мне нравилось совершенно. Так, Борис Святач, кроме Франции это еще где-либо практиковалось? Всеобщая воинская поведность? Нет. Ну, надеюсь. вот такой прием поселения. Нет, во Франции они не практиковалось. Так это в России было. Это, это в Российской империи делали. Это только родилось в Российской империи, да? Нет, это было еще в древнейшие времена, это было потом в Византийской империи, но это, скажем так, наследие, собственно говоря, древне... древнего мира и средневековья, так. эти военные поселения. Потому что мне вспомнились почему-то осадники э, польские. Это не рядом на захваченных Это достаточно близко. И казаки достаточно близко. Но mm -hmm. дело в том, что у нас, переводя людей на военные поселения, э, ну, в состоянии военно-поселенцев, с них не снимали тяготы э, обычные. Mm -hmm. Поэтому это и вызывало такое недовольство у крестьянства. Ну да. Последствия от этого отказались. В два раза И в итоге только во время реформы Милютина перешли к всеобщей воинской повинности. Но вот сам факт, что мы что-то опять ушли на военное поселение, когда мы будем классовый характер войны рассматривать, то есть классовый анализ. История, история забирает внимание. Нет, а вот нужно все-таки нам по классовому анализу поговорить. То есть, например, какими войнами являлась, ну вот тут меня вот засыпали вопросами после ролика, mm -hmm. являлась советская финская война. То есть, была ли она справедливой со стороны Советского Союза? Ну, то, что она, то, что она была необходима, я думаю, в этом направлении вопросов не задают. Ну, вот момент, как раз таки, что мы должны рассматривать с классовых позиций, да? угу. То есть, если мы берем Советско-финскую войну, то есть она является как? Это действительно. Война, которую Советский Союз провел для того, чтобы э, забрать часть территории у Финляндии, правильно? Угу. И в этом отношении можно рассматривать как э, агрессивную войну, которая преследует своей целью аннексию территории соседнего государства, да? угу. Ну конечно можем. Но опять можем. же мы, мы же помним, что СССР это социалистическое государство с более прогрессивной да. формой да. управления и как это оправдывает аннексию? Для защиты собственных, так сказать, интересов. Ну раз... когда Великобритания захватывает Индию в качестве колонии, это нормально? Нет, потому что она захватывает именно колонии для того, чтобы выкачивать оттуда ресурсы. Мы захват... Да, вот, уже момент интересный. Мы есть, захватывали... Дело в том, что если рассматривать начало Советско-финской войны, то там Финляндия была совершенно не против войны. Она была за войну. А мы им разве так. не предлагали никаких территорий в обмен? Предлагали. Дело в том, что вначале Советский Союз предлагал э, за ту территорию, которая была ему необходима для обеспечения безопасности, э, большую по площади территорию там, где-то на безопасности никак не сказывалось. То есть в других частях Карелии. Так, То Борис есть... Витальевич, да? вопрос вот какой. А, скажем, вот э, советско-финская война, она вписывалась в доктрину, которую Фрунзе написал, сформулировал? В какую часть? Ну то-то. Давайте уж целиком с ней. С доктриной? Ну вот да, значит, значит, с войной. На момент. Какой аспект имеете в виду? Ну в том-то и дело. Я имею в виду только что одно, о том, что вписывался или нет. А, я частям, спрашиваю, что во что именно. Дело в том, что я не могу сейчас по памяти воспроизвести доктрину Фронца. Поэтому, возвращаясь дальше опять к финской войне, получается какая вещь, что mm -hmm. война на самом деле была, на мой взгляд, достаточно, ну, скажем так, неправильной для Советского Союза. Но она была, с одной стороны, необходима, с другой стороны, ее явно провоцировала и Финляндия, рассчитывая на помощь Англии и Франции. А на помощь Третьего Рейха не. Они... Не рассчитывали. Нет, больше они не тогда рассчитывали на Англию и Францию. И более того, корпус для экспедиционной для отправки в Финляндию был подготовлен в 60 тысяч человек. Угу. Его просто не успели перебросить. Это те самые силы, которые впоследствии воевали в Транхейме и Нарвике, в Норвегии, когда закончилась странная война. Так что э, финны там э, стремительно рвались в эту войну, поэтому отказались вообще рассматривать варианты обмена территорий. Ну и по некоторым версиям фактически даже устраивали провокации на границе, рассчитывая как раз-таки устроить подобную войну. Справа. То есть не, сами, сама Финляндия не рассчитывала добиться успеха в войне с Советским Союзом. Она рассчитывала на помощь э, ведущих мировых держав. Так вот, но при этом... Все равно, кинут. Но, тем не менее, все равно дополнительные козыри, вот эта война, э, Финляндии, да и вообще противникам советского государства. Эта война дала. То есть, на самом деле, я считаю, что э, безопасность нужно обеспечивать как-то иначе. Эту войну начинать не стоило. Но политические задачи требовали этого. Понятно. Но цель. здесь как раз есть именно какой момент, что политические цели бывают разные. Угу. Это как раз то, что касается одного из лозунгов коммунистических, что никакой войны, кроме классовой. Угу. То есть, если война преследует цель освободить трудящихся Финляндии, то это может быть. Для этого, скажем так, должна быть еще и воля самих трудящихся Финляндии. Вот это самое основное А вопрос. если нету, то значит войну начинать не надо. То есть, это момент классового подхода как раз. Этот момент как раз был в конце 1917 года, когда Финляндия получила свободу, скажем так. От ну, как раз-таки а, ну, Красные финны не получили... А, и, ее, в принципе, невозможно было в тот момент помощь оказать, но они не получили помощи от Советской России. Но то они, есть там все... при помощи немецких войск а, белофины уничтожили красных финнов. Да. И заодно Слушайте, устроили геноцид русского населения Финляндии. А вот то, что мы хотели... точнее. Советский Союз хотел своих трудящихся защитить. Это не считается вот, трудящихся Ленинграда? Если мы подходим к теме классовой борьбы и классовой солидарности, то здесь неожиданно оказывается, что трудящиеся для нас все, а, все важны. И вот здесь как раз есть какой интересный момент. Когда идет интервенция, да, то есть у нас вот рассматривать ситуацию с Брестским миром. Правильная война Правильный мир, неправильный, и так все равно потом была гражданская война. Но вот здесь какой момент есть? Uh, на самом деле, не большевики придумали вот этот вот выход из войны без аннексии и контрибуции. Это придумали немцы в 1916 году. То есть, поняв, что войну они не выиграют, немцы и австрияки выступили с мирными предложениями. Мирные предложения были какие? Типа, расходимся по домам, прекращаем войну без аннексии и контрибуции, без взаимных претензий. Чтобы избежать, нужно кровопролития из-за мелких вопросов. Ну и чтобы не платить... Крупные контрибуции. Потом. В данном случае они пытались выйти как бы из-под грозящего поражения, но немецкий народ от этой идеи вдохновился. То есть они действительно считали, что вот да, наше правительство, оно сражается со злобной Антантой, которая агрессивная. И вот, мол, кайзер наш хочет мира, а вот французы, англичане русские мира не хотят. Это привело к усилению антивоенных настроений во Франции, в России и в Англии. Больше всего как раз -таки, в России и во Франции. То есть были военные ну, выступления целых полков, бунты и так далее. Особенно это заметно было после ряда неудачных наступлений. Антанты, особенно бойни не вели, сказалось. Так вот, но... Вот у нас октябрь семнадцатого года. Да? Приходят к власти большевики. Большевики соглашаются, по сути, на немецкое предложение. То есть они согласны закончить войну. Без аннексии и контрибуции, без взаимных претензий. И вот здесь мы как раз-таки видим, чем отличаются лозунги от реальных целей войны ну, вот, с учетом классового контекста. То есть э ни Кайзеру, ни немецким промышленникам, магнатам банковским и так далее не нужно было вот, именно мир без аннексии и контрибуции. Им хотелось как можно больше нахапать и удержать. Правильно? Ну, и наверное, поэтому, не забыв о собственно немецких предложениях, Кинули Советскую Россию. Потому что они поняли, что Советская Россия в этот момент защищаться не может. Ну, так как армия полностью уже развалилась. она новую еще не создали. Начали наступление, выдвинув претензии и в плане аннексии, и в плане контрибуции. Правильно? Mm -hmm. И yeah. они считали это успехом. То есть как? И сил на какое-то количество высвободилось со, с, с, с русского фронта. И в то же время получили дополнительное продовольствие, дополнительные территории, получили деньги. То есть казалось бы, все здорово. И, мол, Брестский мир для России, он позорный. Ну, да, его позорно называл сам Ленин. Но а, здесь как раз-таки всплывает определенный классовый контекст. То есть, вроде бы немцы добились успеха, но на самом деле лучше бы они большевиков не кидали. То есть, для них правильным было самое это согласиться на мир без аннексии и контрибуции, просто вывести войска с территории Российской империи. Но они не могли это сделать. Капитал не умеет себя ограничивать. И поэтому, наплевав на собственные лозунги, они вторглись, оттяпали. И в результате резко усиливаются антивоенные настроения в Германии. Потому что германские трудящиеся начинают понимать, что их кайзер к миру не стремится. Он стремится выйти из-под удара. А вот если есть возможность пограбануть, он обязательно грабанет. И это помогло очень сильно англичанам и французам. То есть резко снизилось количество антивоенных выступлений во Франции и в Англии. Потому что они могли показывать и говорить, вот, видите, большевики вот там в России. Они поверили немцам, пошли на их предложение. И вот видите, mm -hmm. к чему это привело. Поэтому единственный способ разговаривать с немцами – это разгромить их полностью. При этом народ ну, трудящиеся, они вот как раз-таки своим правительством в этот момент верили. Хотя я полностью уверен, что если бы картина была обратной, кинули бы французы и англичане ровно точно так же, как и немцы. Потому что буржуазия не кинуть в этом плане не может. Если подворачиваться возможность кого-то ограбить, она ограбит. Она не умеет ограничивать свои аппетиты. И, кстати, потом это сказалось во время гражданской войны. То есть когда, только закончив войну с Германией, Франция и Англия начали участвовать в интервенции против Советской России. И вот здесь как раз-таки э, на помощь пошло то, что большевики как раз выполнение, э, ну, обещания по миру выполняли, а все их противники, что немцы, что англичане, что французы, не выполняли. Правильно? И на этом как раз большевиков и поддержал народ. Да, поддержал народ, э, притом народ, трудящийся во Франции, в Англии. Как раз это то вот движение широкое под лозунгом «руки против Советской России». То есть массовые протесты в самих странах Антанты. Да? И э, революционные восстания. При этом как? Там даже не было восстания против правительства. Там было как бы, выступление в поддержку Советской России. То есть когда французская эскадра на Черном море подняла красные флаги. И после этого, чтобы не допустить революции уже у себя... Англичане и французы стали срочно выводить силы из Советской России. Первые французы вывели. Англичане тоже вот северно, допустим, силы выводили. При этом, как там, они даже когда направили свои силы э -э -э в Россию, они не допускали вступление этих сил в бой с большевиками. Ну, потому что в бой-то идут представители класса не заинтересованного в этом. То есть трудящихся. Да, и в данном случае, вот я просто буду постоянно вспоминать одну карикатуру, которая, вот, в сегодняшней беседе, которая была в журнале «Крокодил» по поводу войны в Корее. Там сидят за столом, ну такой буржуй, буржуйский конкретно так, капиталист, и военный, типа американский капиталист и военный сил ООН. И капиталист обращается к войну. мол, почему ваши солдаты так плохо воюют? Он говорит, они так плохо воюют, потому что они не знают, за что они вообще воюют. То есть они этого не понимают. Он говорит, ну так объясните им. На это военный отвечает, говорит, тогда они вообще откажутся воевать. Вот, собственно говоря, во время гражданской войны именно это и произошло. И именно это заставило свернуть страны Антанты военную интервенцию вот у меня вопрос немножко из другой эпохи. Вот знаменитая вьетнамская война, там же Америка тоже вступила в бой с призывной еще армией, не с контрактной. Да. И это вышло им очень большим боком. Солдаты не могли понять, что они здесь ловят с другой стороны земли. И именно поэтому американцы как раз во время вьетнамской войны переходили снова к наемной армии. Ну, то есть, это, опять же, обычная капиталистическая война, где капиталист хочет забрать ресурсы у независимого государства, да еще и которое пытается встать на более прогрессивный путь, на путь коммунизма. Если я правильно понимаю. Путь помню. социалистического строительства, да? Ну, да. Ну, социалистическое строительство, оно же должно закончиться коммунизмом. Да. то мы все строим, строим и ничего не построили. Вот в данном случае, скажем так, социалистическое государство отдельно существовать может. Коммунистическое все-таки нужно строить во всем мире. Как, собственно говоря, классики говорили. То есть коммунизм в отдельно взятой стране построить нереально, построить реально социализм. Борис Витальевич, скажем так, с буфером промежуточной формации, приблизительно так, Вполне какие-то коммунистические нотки могут преобладать. То есть, Они как... могут постоянно наращиваться, увеличиваться. Да, да, но да, да. есть некоторые аспекты, которые придется оставить как пережитки именно для возможности военного противостояния с капиталистическим mm -hmm. миром, который будет пытаться государство коммунистическое уничтожить сразу. Все. То есть в любом случае вопрос о идеологическом или классовом подходе, то, что он должен все равно расширяться и двигаться на другие, на соседние, скажем, капиталистические страны. Это, по-моему, логика понятна, да? Да. И вот здесь как раз я хотел вспомнить mm -hmm. еще одну войну, которую очень хорошо в качестве примера, когда мы разбираем классовый аспект. Вот на юге Африки находились две, освоенные голландскими этими... Я угадаю, англоборовская э, война. Так вот, э, Бурские республики. Сначала они жили на самом юге Африки, оттуда их вытеснили англичане, заняв выгодные э, районы, так называемую Капскую колонию. И буры э, откочевали, так сказать, перебрались севернее. То есть к рекам Валь и Оранжевая. То есть, собственно, там эти республики и были созданы. Англичанам пока до этого не были не особо интересны. Но при этом из Англии э, постоянно шло переселение в колонии, скажем так, наименее удачливых э, представителей английского общества. Mm -hmm. В том числе и в Африку. Но так как в английских колониях там нормальных жирных мест оставалось oh. немного свободных, то многие перебирались в соседние колонии. Например, в, ту же самую, в те же самые бурские республики. И там количество бу буров было несколько больше, но было сравнимо с количеством английских поселенцев, которые жили в бурских республиках. Но в отличие от буров, они никакими правами в борских республиках не пользовались. А вокруг находились колонии в Великобритании, вокруг борских республик, ну, там был еще кусочек португальские колонии. Угу. И никакой помощи своим, э, так сказать, переселенцам англичане не оказывали. Ну как? Ну это просто неудачники, которые даже в своих колониях устроиться не смогли, перебрались дальше. Угу. То есть вроде бы английский мир, английская империя где никогда не заходит солнце, но вот эти вот поселенцы никого не интересовали. Но на территории бурских республик обнаружили Нет, золото вообще. и алмазы. А, ну да, и неожиданно английское правительство резко заботилось такой вещью, как защита своих бывших соотечественников, вот этих самых переселенцев английских защита их прав К бурским республикам стали выдвигаться претензии там даже одно время рот захватил даже вот эти вот бурские республики но ненадолго потом ушел оттуда и тут вот англичане стали выдвигать претензии стали сретачивать силы в африке и поэтому буры кстати даже сами первыми начали боевые действия ну понятно но со стороны буров это справедливый, так сказать, самозащита. Это понятно. Лес, это война за независимость. При этом сами да. буры, они не были ни паньками, ничего. Это были религиозные фанатики малообразованные, которые к тому же зверски угнетали местное черное население. Вернее, как не угнетали его, они его за людей не считали. Потому что рабства у них не было, а работали они сами, потому что это требовало от них, собственно говоря, вера. Ситуация. А, ну да, понял. Религия сама. Да, религия обязывала их трудиться. Угу. Я говорю, это протестанты отмороженные голландские протестанты, которые из Голландии вынуждены были убраться, именно потому что там им было не место. Потому что совсем отмороженные. Да. Mm -hmm. Но вот эти вот отмороженные протестанты, на которые в свое время очень хорошо посмеялся Марк Твен и так далее, они ни у кого не вызывали сначала сочувствия, но то они не стали вызывать сочувствия всего мира. Почему? Потому что гигантская британская империя стала защищать своих соотечественников на территории бурских республик. Защищать военной силой. Но при этом самой Англии, что самое интересное, люди в это верили. Были даже боровольцы, которые отправлялись э, на англобурскую войну, не считая тех, кого мобилизовывали, потому что всего англичане э, довели численность своих войск в войне против буров до почти полумиллиона человек. Угу. То есть это больше, чем буров, считаясь детьми, стариками, женщинами. По-моему, Луи Буссинар писал. Да? У него хороший был этот э, приключенческий роман э, «Капитан голова. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. В принципе, есть и другие а, труды довольно интересные. Допустим, у меня тут э, есть э, воспоминания генерала Девета, тоже очень интересные. То есть, там много кто писал про Англобурскую войну. Она довольно много дала для развития военного искусства, например, э, использование камуфляжной формы, снайперов и так далее. Это все пошло с Англобурской войны. А, mm -hmm. ну да, тут же пошла, что... Трое джентльменов от одной спички не прикуривают. Так вот, То есть, это картина как раз э, справедливой войны за независимость, которую поддерживали практически все, правильно? Ну, кроме англичан, которые верили, что они помогают своим соотечественникам. Но при этом англичане в это верили далеко не все. И поэтому трудящиеся Англии, несмотря на то, что их страна, ведет войну, которая складывается сначала даже неудачно. да? Они устраивают забастовки, например, на военных верфях. То есть Викер, Самсонг, там устраивались крупные забастовки прямо во время Англобургской войны. Потому что трудящие считали, что они должны бороться за свои права вне зависимости от того, что где-то буржуи устраивают войну. Вот. То есть это позиция 3D-юнионов была частью наиболее таких боевых, вот, как раз, которые были сформированы на крупных промышленных предприятиях. Угу. Это на тему, как раз, вот поддерживать или не поддерживать свое правительство в войне. То есть часть населения английского поддерживала, а часть считала, что это дело буржуев, и их не касается. И, кстати, после войны оказалось верно, что не касается, потому что золото и алмазы достались буржуям. Угу. Английским переселенцам там лучше жить не стало, и хуже не стало. Для них вообще ничего не изменилось. Ну, понятно. А богатые становились все богаче и богаче. Да. Это вот как раз момент, который делает э, ну, различие между лозунгами и реальностью. Mm -hmm. То есть, когда мы пытаемся делать класс, дать классовую оценку какому-либо конфликту, с древнейших времен и до наших дней, Нужно смотреть, что скрывается за лозунгами. А как это смотреть? И смотреть, чего делают. То есть, например, допустим, собираются бороться с нацизмом. да? Вот Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, они боролись с нацизмом. Да? Советский Союз боролся совершенно искренне. Поэтому не было никаких моментов типа обмена нацистов на кого-то. да? Сталин даже на своего сына менять никого не стал. Mm -hmm. Совершенно верно. Дальше. Совершенно четко, однозначное э, расследование дел военными трибуналами и расстрел, так сказать, вот ну, самый известный трибун... процесс, собственно говоря, это после войны нюрминский процесс, правильно? Был еще токийский, кстати, процесс. То есть, когда преследовались преступления нацизма, дальше шла геноцификация, то есть, борьба именно с нацистской идеологией, так? Mm -hmm. ну, вот, допустим, американцы, они не так искренне боролись с нацизмом. Поэтому не них было те вещи, которых не было у Советского Союза. То есть, Советский Союз воевал именно, ну, вел тотальную войну, правильно? Это из-за выживание война была, по сути, за, не просто за независимость, а за выживание вообще советского государства и советского народа. А в Соединенных Штатах, допустим, были такие занятные эксцессы, как торговля с теми же самыми фашистами. На этим очень хорошо посмеялся в свое время в уловке 22 Хеллер. Прекрасная книга, кстати, рекомендую. А, а если брать по фактам, то, например, были факты продажи армейских грузовиков, американских, студебекер, через Испанию. Немцам. Продажи нефти от фашистские. компании Shell тоже через Испанию. То есть Испания вроде бы нейтральное государство, и буржуи в данном случае формально ничего не нарушают. Они торгуются нейтральным государством, правильно? Вот. Ну, вот. Я бы не сказал, что Испания, так сказать, нейтральное государство. Черт, формально. Она не участвует в войне. Мы сейчас дополнительно подробно это рассмотрим. Просто в любом случае голубая дивизия присутствует. Она добровольческая. А, сказать, политический статус. То есть официально Испании. ни одна дивизия из испанской армии не была отправлена на Советский Германский фронт. Mm -hmm. Была добровольческая дивизия, которая была сформирована из испанцев. Mm -hmm. То есть формально это так. Хорошо. А Фактически ясно, строй? что Франк сотрудничал с Гитлером, и mm -hmm. помогал ему. Но формально это нейтральное государство. Так вот дело в том, что когда на первое место выходит вот это вот формально, это означает, что уже никакой реальной, искренней борьбы с нацистами американцы вести не собираются. Иначе бы они сразу придушили тех своих промышленников, которые торгуют с нацистами, помогают им. Они бы не сохраняли бы немецкие предприятия, которые являются собственностью американских компаний, когда они выбирали цели для бомбардировок. То есть что-то уничтожали, что-то нет. Ну, давайте тогда так более четко сформулируем. То есть... Если Соединенные Штаты на тот момент э, действовали и поставляли э, технику или то же самое горючее для, так сказать, фашистской Европы или для фашистской Германии, как более правильно, с вашей точки зрения? В данном случае для фашистской Германии. Так, то, ну, скажем, получается, любое государство, которое э, это бы делало в любой период, оно, что называется, его нельзя назвать о а том, что оно объективно, справедливо поступает. Правильно? Не то, что даже объективно справедливо, что оно действительно следует тем целям, которые декларирует. Угу. То есть я вот немножко в другому это сказал. Ну вот как? Дело в том, что кроме коммунистической идеологии или нацистской идеологии фашистской существует много разных идеологий, в том числе и религиозных. Правильно? Согласен. И вот, допустим, когда в Европе осуществляется крестовый поход против альбегойцев, вот идет уничтожение Катаров, то неожиданно оказывается, что точек примирения нету, зачастую уничтожаются города целиком со всем населением, да? угу. то есть никаких компромиссов с идеологическим врагом нету. То есть, эта война, она носит идейный характер. То есть, борьба с чуждой идеологией. То есть, одна идеология полностью противоречит другой. Это разные концепции религиозные. А европейский мир тогда был глубоко религиозен, правильно? Да. Но когда мы позже наблюдаем 30-летнюю войну, где шла война между протестантами и католиками, то есть, казалось бы, то же самое, что альбегойские войны, да? То там и э, накал борьбы... Э, возникал какой-то совершенно иногда запредельный и резали друг друга Но это в любых войнах в первой мировой во второй мировой тоже благополучно резали друг друга и накал борьбы был дичайший правильно но 30-летнюю войну короче германия значительно мере безлюдела вроде бы война идет между протестантами и католиками но почему-то французское королевство католическое сражается на стороне ну, поддерживает тех кто сражается против Католики. католической лиги то есть против католиков на территории Священной Римской империи, германской нации. Может, потому что им заплатили? Им платил французский король. Более того, он еще выплачивал деньги шведской протестантской армии, которая воевала против той же самой католической лиги. Так Очень... вот, а тот же самый главный католический генерал Уолленштайн, он успешно, скажем так и обкладывал данью католиков и физически громил их, и поддерживал иногда протестантов, если это было выгодно им в военном плане. То есть это означает, что если в Альбегойских войнах на первом месте действительно была объявленная цель, цель религиозная, правильно? Угу. То вот проходит несколько столетий, и в религиозной войне в Германии религиозная цель оказывается на десятом месте, и потом даже когда заключается мир, принимается решение, какой веры придерживается, ну какой конфессии придерживается... Правитель страны, того должна придерживаться и вся страна. Борис Витальевич. То есть а там... Если... Нет, просто... Если... Там если... просто... Если... А, ну, я все-таки попробую говорить. Там что, да. борьба именно за материальные блага, за то, чтобы захватить какие-то земли, города, торговые пути. А религия была только поводом. Угу. Все, Ну, теперь молчу. У меня вопрос вот какой. Приближаюсь сюда, к нашим временам. Это вопрос... Начало империалистической войны, то есть 1914 год. Первоначальный этап – справедливый гнев о том, что наших братьев значит, обидели. вот, А далее вся эта цепочка-то идет на тормозах. В результате, э, так сказать, переходит в окопную войну. Особых уже движений таких нет. И если дальше рассматривать то на сколько лет бы хватило ресурсов у той же самой Германии, у той же самой Российской империи, чтобы продолжать все это, если, э, так сказать, вот эту политическую или внутреннюю экономическую составляющую, которая подогрела про, политические вопросы в стране, если, это, так сказать, отодвинуть эту причину. И насколько вообще вопрос как раз и... Россия исчерпала, был. Ведь... Россия исчерпала свои возможности для ведения войны в 17 году, угу. Германия в 18 году. То есть они исчерпали полностью свои возможности. То есть война шла именно на истощение, и те, У -у -у. кто истощились, из войны выпадали. Ну, давайте То есть больше они воевать все равно бы не смогли. А, лозунги там, ну они как, действительно были очень быстро забыты. Через три месяца после начала Первой мировой войны уже никто не помнит, что мы сражаемся за каких-то братков сербов. У -у -у. Но и смотрите. при этом там, просто я хотел... Да, Дело в том, что там э, есть, э, братки ведь разные, то есть, э, когда-то мы освобождали братьев Болгар, они там были самыми главными нашими братьями, да? Угу. А потом, во время Балканских войн, мы поддержали сербов против Болгар угу. и снабжали сербию оружием. То есть, главными братьями стали сербы. При этом до этого сербы у нас были не особо братьями, потому что они ориентировались на Австрийскую империю, то есть при династии Абреновичей. А потом, когда последнего короля из династии Абреновичей и его жену, зверски забили с разрешения Российской империи. Это, кстати, на тему того, что нельзя убивать монарха и так далее. Это как же, это же полноценный божий. Вот, допустим, Николай II благополучно одобрил убийство своего брата монарха и его жены. И полностью принял тех, кто это убийство организовал, и потом еще оставил трупы валяться под стенами дворца зверски изрубленные. То есть это Момент как раз разницы между шкурными интересами mm -hmm. элиты государства и э, лозунгами, которые они выдвигают. То есть Первая мировая война у всех лозунги были благородные. Плакаты посмотреть просто сердце радуется. Там мне очень нравились, допустим, плакаты Антанты, где э, погаными с киевскими и гунскими ордами были немцы. Так вот, то есть, это мы в нужный момент всегда можем назвать назначить и время того, кого хотим, да? Угу. Так вот, и при этом какие реально преследовались цели: то есть отжать колонии, уничтожить конкурента. это опять же, как Франко-Прусская война. То есть, вроде бы прусаки воевали за благородную цель объединения Германии. И на начальном этапе его выдержали. Собственно, Маркс это, например, войну первый этап считал прогрессивным. А дальше считал, что это уже захватническая регрессивная война. Почему? Mm -hmm. Потому что после седанской катастрофы, когда уже объединение Германии ничего не препятствовало, Германия продолжила войну, чтобы ожидать у французов или лотаринги. Почему именно эти земли? Ну, формально, потому что там половина населения были немцы. Но это же уголь. А главное, это отличный уголь и отличная руда. Гораздо лучше, чем для любые другие на территории Франции. То есть, это даже не столько потому, что нужно немцам, сколько, чтобы не оставить это конкуренту. Потом Франция, когда сблизилась с Россией, она стала получать э, необходимое, так сказать, для металлургии сырье из Российской империи. когда вкладывала для этого немалые деньги. Угу. То есть, мы видим шкурные интересы. То есть, допустим, вот у нас нашли в свое время, помните, скрепы э, в Сербии. Ой, не в Сербии, в Сирии. А, ну, ну да, да на дальних подступах защищать родину. На дальних поступах защищать родину от э, терроризма, да, от террористов. На защитить скрепы, поддержать православный народ, да. Православная только часть народа. Так вот, но поддержать надо, да. Э, типа братский э, режим э, Асада, Рудака. да. А. Но при этом, когда за буквально три года до этого э, разоружали этот самый режим Асада и вводили под санкции, Россия поддержала разоружение и участвовала в нем, в разоружении Сирии. А вот когда оказалось, что Катар собирается вот, после развала Сирии прокинуть через ее территорию э, газопровод в Турцию и дальше в Европу, неожиданно и скрепы обнаружились, все что угодно. Ясад, брат на навеки. Да. Но дело в том, что те, кто с другой стороны про это рассуждают, они не лучше, они даже хуже. Например, вот мы смотрим, допустим, на Ирак, да. Сначала Ирак разгромили в первом году, потом держали жестко под санкциями, так? Сатан Кусейн ответил на это тем, что полностью фактически выгнал из страны английские американские компании. Там, например, были серьезно забитые интересы российских компаний типа Лукойла, да. Но когда американцы со своими союзниками оккупировали Ирак, да, они, для чего и оккупировали? Они боролись с вероятностью создания оружия массового поражения Ираком, то есть борьба с химическим, бактериологическим оружием, правильно? Они боролись за демократию, за освобождение рабского, иракского народа, правильно? Обязательно. Все а как... благородные, все цели благородные, да, но при этом вся нефтегазовая промышленность Ирака стала принадлежать американскому и английскому капиталу. Угу. За что умирали американские солдаты там? За ну, чужие тут кстати, с американскими солдатами просто они умирали за деньги, потому что они наемники. За чей-то кошелек, да. Не, ну раз они наемники, они еще и за свой кошелек, конечно, умирали. Ну, просто говорю, они умирали за деньги. То есть здесь как раз все нормально. Но те армии, где как бы не чисто наемную структуру, туда направлялись там войска, они умирали, да, за чей-то кошелек. Кстати, и при этом небезызвестная а, страна, тоже свой полк. Отправила. Там были грузинские, там были украинские войска, там всякие были. Так вот, э, и вот за что они умирали, пес его знает. То есть, ну, э, по лозунгам все нормально. Они умирали за все добро, про, за, за все хорошее против всего плохого. Но сам факт, что они умирали за то, что нефть и газ Ирака принадлежат американцам. Mm -hmm. Конкретным компаниям. Вот это и есть тот момент, который позволяет отследить Соответственно, потому что лозунги у всех, всегда, ну в 9 случаях из 10 лозунги войны всегда хорошие, у любой стороны. Ну а как иначе людей заставить пойти на такое? Как раз опять та самая карикатура. Почему солдаты наши, так сказать, так плохо сражаются? Они не знают, за что они сражаются, да? за что они умирают. Ну так расскажите им, тогда они вообще откажутся воевать. Ну, поэтому mm -hmm. и придумывают красивые лозунги, вы хотите принести Их мир. придумывают всегда. Да. Но бывают случаи, когда они соответствуют действительности. То есть, когда вьетнамский народ сражается против сначала японцев, потом французов, потом американцев, то есть непрерывный. там получается у них фактически <с warfare> 30 почти 30 лет войны. <сл measuring> 30. Да? Ну, в принципе, там два поколения под войной. Да. Под постоянной вот войной. Они сражались за независимость своей страны. И там лозунги полностью совпадают с реальными целями. То есть не сражались, пока не была получена независимость их страны. Mm -hmm. И возник социалистический Вьетнам. То есть они сражались именно за это. А когда, ну, ну, Борис Витальевич? Я вернусь к империалистической, ведь когда, так сказать, был лозунг «помочь братушкам, помочь сербам, братьям сербам», да? тогда, по-моему, даже в, этом, в Питере, по-моему, как немецкое посольство разгромили. Какой подъем был. Ну, это же эмоции, правильно? Да. А это это чистые эмоции. То есть Году было. Чтобы включиться, как говорится, вот в этот процесс в понимание, что справедливо, что несправедливо, что правильно, что неправильно, для этого нужно эмоции отодвинуть? Да, эмоции нужно отодвинуть. Более того, вот начинается, допустим, какая-нибудь завоевательная война. Mm -hmm. ну, те же самые немцы вторгаются во Францию или австрияки вторгаются в Сербию, да? mm -hmm. до этого в Боснию и Герцеговину. Это вторгается правительство. И задним числом, изучая -за историю, мы это знаем, да? Но солдаты, они всегда, как раз вот это вот их накачивают эмоционально, и они идут кого-то освобождать, кому-то помогать, кого-то спасать. Стоп. А наемники? Их эти вопросы? А наемники помоют? там проще. Они идут за деньги. Угу. Кстати, ну, у нас что? вот сидит тут еще один товарищ. Он пока что все время молчит. Тема, Тема сложная. Ну и что, пускай поделится мыслями. Леша, ты живой там еще? Да, конечно же. Ну, выскажи свою точку зрения по самой теме. Что Пуся. нам хотя бы об обсудить еще надо? Чтобы понятно было, что такой классовый подход к войне. Грубо выражаясь. Что такое классовый подход? Э -э нужно перед этим понимать вообще классовые, получается идеологию, классовую идею, ага. классовый взгляд на любой момент. В том интерес, я думаю, еще да, надо. в том или другом, так сказать, государстве или в той или иной ситуации. Вот. То есть, кто какие интересы имеет в тех или иных событиях. В интересах какого класса идется война? Да, да, да, да, И после этого, как раз, когда понимаешь, какой интерес, тогда можно классифицировать. Это кто, что. Ага. И выстраивается цепочка. То есть уже видно, что это действительно, ну, кто-то может быть по-другому называть, но мы тоже как бы знаем, что именно вот это вот политический класс. Поэтому когда показывали. Тот же самый фильм «Красная колокола» и оттуда знаменитая фраза о том, что есть два класса – пролетариат и буржуазия. Эта формулировка, по-моему, уже классическая стала. На самом деле класс есть еще и феодальный. то Есть mm -hmm. э, есть такой момент, как э, бойцы, которые были в бандах басмачей, которые умирали за интересы феодалов Бухарского и mm -hmm. Mm -hmm. Бухарского мира, Тахивинского ханства в борьбе с Советской Россией. Угу. В борьбе с Красной армией. Но там как раз поддержки широкой народной они не имели. Но вот здесь есть какой момент. Когда речь идет вот о борьбе национально-освободительной или борьбе против захватчиков, то здесь бывает ситуация как раз, когда интересы классов вот, на какое-то время, вот на время такой войны совпадают. Угу. Но это именно борьба за независимость своей страны, которая ведется на своей территории, правильно? Согласен. То есть, такая борьба, она как-то не бывает на чужой территории. Ну да, странно называть национально-освободительную войну, если она идет уже за границей. Ну как, те же самые немцы благополучно устраивали захватнические войны за так называемый немецкий мир, то есть за своих братьев немцев. Например, когда начался процесс раздела Чехословакии, они же там защищали судебских немцев, которые, кстати, реально были несколько пораженных в правах в Чехословакии. Угу. То есть это реально было. Но то цель есть... была все-таки другая. Цель была не помочь немцам, цель была захватить Чехословакию и ее ресурсы. Прихватизировать. Да. И это видно было по итогам, потому что сами лозунги у Гитлера там были совершенно правильные. И он не, и он не хотел захватывать Чехословакию, он хотел лишь защитить судетских немцев. Но в итоге... В в целом, получается у буржуазии, в основном лозунг хороший, но по итогу везде результат один. Что-то получили те, кто развязали, собственно, эту войну. Да? И будет. вот, собственно, разница определяется, вот в характере войны, не по лозунгам, а по соответствии лозунгам и действиям. То есть, что заявляют и что реально происходит. А вот у меня такой вопрос. А на момент происшествия, то есть в моменте этого события, можно как-то определить или только уже постфактум, когда событие завершилось и мы можем уже точно определить? Ну как, интерес? совершенно легко это можно определить сразу, если просто достаточно трезво посмотреть и использовать исторические аналоги. Например, Англобургская война, то, что это была захватническая война с целью ограбить, э, ну, захватить две республики, в которых нашли золотые алмазы. Это mm -hmm. было совершенно очевидно практически всем, кроме э, английских ура-патриотов. Mm -hmm. Потому что сейчас же налетят в комментариях, э, начнут говорить, что аналогия не доказательства. Дальше. Когда Гитлер захватывал Чехословакию, очень многие понимали, что это именно захват Чехословакии, а не защита судебских немцев. Это понимали не только а, в Советском Союзе, это понимали, например, в той же самой Югославии. Угу. И что у них будет то же самое. Да, ну, К ним потом такая же тоже свобода, через какое-то время освобождение пришло. Так что здесь... Определить можно и сразу. То есть, на самом деле, если мы имеем... Вот как Ленин верно говорил, что на все нужно зреть через, ну, с классовых позиций. Если мы живем в буржуйском государстве, в первую очередь всегда нужно посмотреть, кому это выгодно. Потому что в буржуйском государстве всегда капиталисты являются главными выгодополучателями. В феодальном государстве всегда являются феодалы главными выгодополучателями. Так? <связать> и поэтому нужно сначала посмотреть, кому это выгодно. Просто не обращая вообще никакого внимания на лозунги. Вот если мы не видим конкретного выгодополучателя, тогда можем посмотреть уже и на лозунги. И, Борис Витальевич, так это, как бы это выразится... Э Идеологически неправильно, не своевременно Так нельзя сейчас смотреть. Мы, например, от, э, так сказать, у именно такие фразы услышим. Да нет, это всегда можно смотреть. А сейчас смотреть не на что. Сейчас же у нас как? Мы же не... У нас же сейчас войны никакой нет, правильно? Нет, я иду вот. Поэтому по мы с классом позиции, мы сейчас у нас не, не оцениваем. По историческим примерам, с этим? которые мы озвучили. Ой. Некоторые вообще считают, что смотреть за тем, кому выгодно, это самое глупое занятие. Это неправильно, занятие. да, в чужой Нет, карман. просто смотреть Зачем можно здесь? криво, как, допустим, смотрел солдат Швейк, который считал, что Первую мировую войну развязали, допустим, владельцы похоронных агентств. Потому что у них получился сразу колоссальный рост прибыли. Ну, классный подход. И классовый, и классный ну, потому что он рассматривал, так сказать, выбрав какой-то конкретный момент, это вот как фоминкоиды любят смотреть, выдать какой-нибудь маленький аспектик и вокруг него танцевать. Вот взять какой-то момент и носиться со словами, кому это выгодно, забывая mm -hmm. то, что нужно рассматривать в данном случае именно класс, а не отдельных выгодополучателей. То есть, какому классу это выгодно, для чего это делается. То есть, здесь вы правильно меня поправили. То есть, действительно, нужно стоять не просто выгодополучателей, а именно класс. То есть, допустим, если олигархи какой-то страны получают а, серьезные бонусы какого то конфликта, значит, скорее всего, для их интересов этот конфликт был развязан, потому что от таких олигархов зависело вообще, развязывать конфликт или нет. Правильно? Да, да конечно. Кому и вот, когда мы смотрим, допустим, на захват Ирака Соединенными Штатами, ясно, кому это было выгодно и для чего это делалось. И поэтому те лозунги, которые выдвигали американцы насчет свободы, демократии, оружия массового поражения, они все являются пустопорожней, брехней. Даже если какие-то моменты из них, ну, типа отсутствие демократии в Ираке, ну, действительно соответствовали действительности. Сейчас ее там больше не стало. Вот ну, только хотел об этом сказать. А вот если мы а, наблюдаем то, что происходят какие-то действия, телодвижения, связанные именно с реализацией лозунгов, то это как раз вот как Альбегойские войны были, да? Или как, допустим, борьба с нацизмом и фашизмом со стороны Советского Союза, да? То там мы совершенно четко видим, что эта борьба реально велась. Почему? Потому что лозунги совпадали с тем, что делается. Да, что происходило? А вот с классом выгодополучателей было довольно как-то смутно и неясно. То есть его, по сути, не было, да? Угу. Ну как, трудящиеся целиком. Но ну это так размазано, что особо незаметно было. Ну, трудящимся просто очень часто многие вещи, которые в войне достигаются, оказываются, не нужны. Перед тем же самым трудящимся Германии ильза Салатаринге были не нужны. Да, да и английским трудящимся, Бурские республики тоже были не без особой надобности. Ну, я про советских трудящихся. Им-то надо было, чтобы выжить. Они этого достигли. Ну да. Но это вопрос не ограбления, это вопрос выживания. То есть ну не да. выгоды, а существование. Это все-таки разные вопросы. Но существовать достаточно выгодно. Нет, здесь, не здесь уже идет Нет. переход как раз в советско-финской войне. Угу. То есть вот есть раз... необх... необходимые задачи для государства, для политической, так сказать, защиты. И ну, в конце концов, любые вооруженные силы это же продолжение политики. Когда политики не могут словом решить вопрос, тогда включаются силовые методы. То есть, силовая политика подключается. Ну, здесь я должен еще немножко поправить. <сzig> <сzig> Действительно, война это всегда продолжение политики. Об этом говорил еще клаузевец. Об этом говорил Ленин. Правда, Ленин сразу добавил про классовый аспект. Ну, потому что у Клаузевица она получалась как-то без класса, и поэтому непонятно, что за политики продолжение. А, дело в том, что часть войн, она проводится, и довольно значительная. В интересах даже не конкретно захвата, а в, конкрет... в, в, в, в интересах удержания власти у себя. Угу. Это тема так называемой маленькой победоносной войны, которая позволяет укрепить имеющийся режим. Это то, что пытался сделать Саакашвили в 2008 году. И, кстати, у него не получилось, поэтому его режим пал, правильно? Логично, да. Это то, что пытался сделать Николай II в русско японской войну. То есть, там же могли политическими методами русские дипломаты довольно легко избежать войны. Более того, японцы даже предлагали сразу разделить вот это вот как бы сферы влияния в Китае и в Корее для того, чтобы э, не было почвы для конфликта. Ну, потому что это Япония это рассматривает дело. конфликт как из, излишне опасный, хотя и вроде бы необходимый. То есть, пытались решить мирным путем. Но нам нужна была для снижения революционных настроений маленькая победоносная война. И вот этот момент маленькой победоносной войны, он очень часто присутствует, когда развязывается какая-то агрессия для того, чтобы поднять рейтинг внутри страны. Угу. Это, собственно, то, зачем англичанам потребовались фалкленды, когда была вот фалклендская война. Почему нельзя было фалкленды отдать Аргентине? Это нужно было для поддержания какой-то популярности правительства Тетчер. Mm -hmm. Все так. Так вот, это тоже важный аспект, когда конфликт развязывается для того, чтобы решить внутренние проблемы. Тем более, что любая война, она еще позволяет капиталистам, а до этого феодалам, решить какую проблему. Объяснить людям, почему живется им так плохо. То есть, почему у них не вырос уровень жизни, а наоборот упал? Почему не выросла продолжительность жизни, а наоборот упал? Да? То есть, да. как только развязывается война, во всех бедах оказываются виноваты внешние враги. И нужно сплотиться вокруг внутренней власти для борьбы с этими внешними врагами. А если ты вдруг внезапно недостаточно патриотически настроен, то тебя можно накрытую. Ну да. Собственно, да? и так же, например, Наполеон III пытался укрепить свою власть победоносными войнами. Просто с победоносностью получилось не очень, что в Мексике, что против Прусаков, но он же пытался это сделать. Ну, Николай последний он тоже пытался, у него тоже не получилось. Да? К успеху парень шел. А у некоторых получалось. Например, у японцев очень неплохо получилось с победоносной войной, правильно? С русско-японской с их стороны. Если, да. А до этого с японо-китайской? Да, кстати. Так Они вот, у нас очень неплохо получилось с, ну, с обеспечением популярности ä, правительства ä, победоносная война с Грузией. Да То и с 2014 -го года тоже да нет. авторитет вырос. Нет. нет, Борис Витальевич, там... Есть одна вещь, хотя да, в принципе, в итоге она затерялась и забылась о том, что, грубо выражаясь, три дня думали, что делать с Южной Осетией, прежде чем, что называется, включили машину. Самое главное, что там э, быстро разгромили красивую Грузию, и там mm. две оказалось, страны, которые, э, ну как... Одна пыталась получить бонусы победоносной войной. То есть, как Саакашвили, он же сначала присоединил Аджарию обратно, так? Угу. И резко укрепил свою позицию. Они снова начали ослабевать, и он решил присоединить Осетию, правильно? До этого он присоединил Кадорское ущелье э, в Абхазии. Абхазии. Угу. Так вот. Но здесь у него не фартануло, и, знаете, он власть потерял. А у нас власть, наоборот, сильно окрепла, потому что была красивая, быстро одержанная победа, правильно? Да. И вот это... Вещь, она работает, скажем так, всегда. То есть, внешний конфликт позволяет списать на него все беды. А если он идет успешно, он позволяет еще к тому же поднять резко авторитет властей. Именно поэтому многие ввязываются в войны, даже не рассчитывая серьезно на какую-то серьезную настоящую победу. Просто для того, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Но это политическая задача. да. Ну, просто это в данном случае э, именно классовый момент, который нужно понимать, э, для чего устраиваются часто войны, которые вроде бы не несут с собой никакой серьезной перспективы. Вот в плане вот, завоеваний, в плане военных успехов. Вот, Борис Витальевич, сейчас бы как раз хорошо бы устроить опрос и разграничить его по возрастным рамкам. То есть, скажем, те, кто могут ответить на этот вопрос и как ответят, от 18 там, до 25, ну и дальше от 25... Там, Но до организуйте 25. вопрос. Так вот, когда картина есть такая, что авторитет власти все больше и больше падает в результате каких-то неудачных его действий, то это вот как раз тоже тот аспект, который нужно рассматривать, почему началась та или иная война. То есть я специально как бы сказал, что кроме получения непосредственно выгод, то есть каких-то э, экономических преимуществ, торговых путей, возможности кого-то грабить, контролировать рынки сбыта, получать источники сырья и рынки дешевой рабочие силы, кроме этого есть еще решение внутренней проблемы, связанной с падением авторитета власти. Потому что война позволяет и ужесточить законодательство, и главное объяснить трудящимся, обманув их, конечно, но объяснить, что их жизнь стала хуже, потому что война. Mm -hmm. Короче, есть непосредственно материальные причины, есть нематериальные причины. И вот нужно рассматривать войны, которые ведутся, именно с точки зрения этих причин, чтобы понять, для чего ведется война, и понять, справедливая война или несправедливая. Является это борьбой за независимость или помощью, допустим, братскому народу, или это таковым не является. Вот является война агрессивной или оборонительной. Угу. То есть есть, допустим, факты аннексии территории или захвата, допустим, э, ну, вот как, вот, допустим, на нацисты когда пришли на советскую территорию, да, они же предприятия включали прям сразу в состав своих концернов. Да, о а чем? Наше, все, все, мы это взяли. То есть, при этом самим немецким рабочим в это время было хреново. То есть, у них была большая производительность рабочего дня и низкая зарплаты, даже они не имели права на то, чтобы уволиться. Угу. Но вот немецким промышленникам все было хорошо. И, кстати, потом, после войны, немецкие промышленники сюда избежали. При помощи как раз-таки своих братьев по классу из э, Соединенных Штатов и Великобритании. Угу. То есть, по требованию англичан и американцев... Uh, промышленников вывели из-под нюрнбергского процесса. Ну, потому uh -huh. что... Uh... Хотя они были главные виновники развязывания войны, главные виновники тех преступлений, которые совершались. Свои. Uh -huh. Ну, и поэтому до сих пор всплывают всякие моменты, типа, как компания Coca-Cola обеспечивала uh... Работу заводов в Германии? Нет, обеспечивала тонизирующими напитками э, вермахт во время Второй мировой войны. Различными фанта? Ну да, фанта, которая как раз была изобретена в Германии. Компании Coca-Cola. Или как, допустим, компания IBM обеспечивала э, оборудованием э, немецкие концлагеря. Счетным, вычислительным. Она же тогда тоже... Управляй... Еще... Нет. Э, Системами, которые практически позволяет вот, автоматизировать процессы, допустим, работу тех же самых крематориев. Понятно. Но я больше вспоминаю стандарт который снабжал, так сказать, третий рейх. И, ну, и горящим и... Я говорю, здесь э, картина какая? Дело в том, что э, сложно было бы осудить немецких промышленников, не затронув промышленников американских и английских. Ну, поэтому их и не осудили. Ну да. Классовая солидарность. То есть капиталисты, они всеми силами привыкли... Ну, кстати, войны еще для чего используются? Тоже очень важный момент. Чтобы трудящиеся не могли э, объединиться, между ними нужно проливать кровь. Например, поэтому... Время от времени. Да, то есть, допустим, вот как э, кровь между азербайджанцами и армянами, да? Угу. Или кровь между турками и э, курдами. То есть, чтобы не в классовой борьбе не объединились, но при этом всегда угнетатели э, проявляют э, интернациональную солидарность в борьбе э, с э, восставшим хамом. Это вот как смешной был момент, когда еще во время Столетней войны, когда взбунтовались крестьяне, ну там как, много французских рыцарей попало в плен. Выкуп возложили опять же на крестьян, кроме прочих повинностей. И началась же то есть крестьянская война во Франции. Mm -hmm. И вот ä, подавлял, но ну, основная сила, допустим, подавления восстания была, это не французские дворяне, не французское рыцарство, которого в этот момент практически не было, то есть оно было разбито при платье. Этим занимался ä, король Навары. По-моему, Карл Злой вот это звали, господи. Вот такой, да. Вот, э, то есть, пришел король соседнего государства своими войсками, чтобы помочь э, феодалам подавить восставших крестьян. И это было всегда. То есть, когда ту же самую франко-прусскую мы вспоминаем, да? Вот на тему справедливости и прочее. Вот вроде бы Франция воюет с Германией, ожесточенная война идет, да? Но а французы когда... и немцы вместе давили Парижскую Парижскую коммуну, коммуну да. То есть... Немцы мало того, что передали французских военнопленных Тиеру для того, чтобы тот сформировал войска для подавления Парижской комоны, он, они еще пропустили войска э, ф, ф, французского правительства вот, в Париж через э, немецкие позиции. Это И тоже это очень хорошо показывает характер войны. Знаки доброй воли. Да. Вот внимательно следите всегда еще за знаками доброй воли. Ну вот, а на этом, наверное, стоит закончить уже, да? Ну да. Мы уже тоже собирались подвести, так сказать, итог. Чего мы ну, объяснили. Тем по-любому серьезные. Интересно. Интересно, как слушатели к этому отнесутся. Может, в комментариях отпишутся еще? Поругают и так далее. Но вы у себя выкладываете, и я у себя выложу. Обязательно. Ну, значит а вам... так... Мы подводим итог, что потом еще выйдем на опрос и опросим наших зрителей и слушателей, возможно. У меня, у меня другое предложение. А если к этому ролику, скажем, вклеить обращение наподобие такого то, что пожалуйста, зрители, отпишитесь таким образом. Вот, как бы по, как раз эту табличку виртуальную создать о том, что если ваш возраст вот такой-то от 20 там до 25, то поставь единицу и дальше вариант по теме, насколько вам это понятно. Потому что разговаривая с, э, так сказать, на улице вживую, ну, во-первых, охватим мало людей, это во-первых, во-вторых, э, очень... Ну, короче, продублировать слово. опрос э, под роликом, да? Да, да в Google документе с... можно. Сложно будет объяснять все это дело. Вот в чем дело. Ну, да, Достаточно это надо долго с человеком разговаривать, а вот чисто из практики было всегда так о том, что ну минута, две, три готовы слушать, а дальше уже человек в сторону смотрит. Ему куда-то бежать надо, или еще что-либо. Mm -hmm. Вот Нет, я не против. Вы опросы говорю, это вы делаете. Угу. Ну, мы есть... вам предоставим ссылку для подвешивания. Ну, я ссылку себя подвешу под роликом. Когда... Технически, вот как это, так сказать, сети сделать, вот это вот основной, по-моему. Разберемся. Угу. Ну что, на этом все, наверное. До связи. Р... Хорошо. Коммунизм. Тогда заключительное слово. А зачем? Ну, коммунизм Он... победит тоже правильно но только если мы будем за него бороться именно обязательно без этого не победит